Такую погоду тяжело всем – и пилотам, и технике, и организаторам, которым с утра пришлось разгребать снежные завалы, чтобы третий этап национальной российской серии картинга в зачете юниоров все-таки состоялся. Чем больше осадков, там неважно дождь это тема или снег, тем технически сложнее провести этап. Техника, она в любом случае капризная к влаге, любая абсолютно. И, в общем, механикам придется сегодня не сладко, им придется контролировать все 30 машин. Тем не менее 36 юных пилотов вышли на трассу Картодрома-Маяк и устроили азартную и увлекательную спортивную баталию. Тем более увлекательную, что сражаться приходилось не только с соперниками, но и с самой природой. Гонка превращается в постоянный поиск зацепа. Чтобы достойно выступить, нужны хорошие навыки пилотирования, которые можно получить здесь же, в школе картинга Картодрома-Маяк. В частности, здесь разбирают гонки и анализируют допущенные на трассе ошибки. Сегодня погода нам подарила сюрприз в виде большого количества снега. Соответственно, дети привыкли ехать операцию обруствер, мы так тренировались, по крайней мере, на этой неделе. А сегодня снег мягкий, а обруствер опереться невозможно, для многих это конфуз. Получилось заметить везде практически асфальт, не очень получилось ехать обрустверы и отормаживаться. К счастью, сегодня технологии позволяют восстановить прошедший заезд буквально по покадрово. А опытный инструктор поможет понять, как следовало поступить в той или иной ситуации. Там они едут на заезде с камерами. Мы, соответственно, берем камеру после заезда, разбираем, смотрим полностью видеоразбор, грубо говоря, делаем. Изучаем, что сделали так, что сделали не так, что можно подправить. Ты видишь свои ошибки, можешь их исправить и увидеть, где есть асфальт и другое, где можно ехать быстрее. И я увидела, что в одном из поворотов можно ехать внутри, там, где никто не едет. Главная сложность в том, что лед и свежий снег, следы, которые были накатаны вчера взрослыми, потерялись, и дети накатывают свою дорогу заново. Нету какого-то следа, по которому можно надежно передвигаться по трассе. Приходится щупать каждый угол. Это приводит к ошибкам, к разворотам. Первые гонки третьего этапа лучшим стал Лука Шаров. Второе третье место досталось Константину Тюменцеву и Дмитрию Демину соответственно. Во второй гонке лучшим оказался Алексей Мухин. Серебряным призером стал Стас Федоров, а бронзовым Николай Ионов.